Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат атол 90F и пробитие чека возврата по коду товара из базы товаров по свободной цене за наличный расчет. Для пробития чека возврата по коду товара из базы товаров по свободной цене за наличный расчет на кассовом аппарате атол 90F необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора набираем 1-1 итог. На экране появится 4 нуля. Нажимаем клавишу «ВЗ», появится минус. Вводим код товара. Нажимаем клавишу «ВВ», вводим стоимость товара 100 рублей. Нажимаем клавишу «ВВ» и клавишу «ИТ».